Это обязательно надо учитывать, свой биологический ритм надо знать, как христианин отче наш, и ни в коем случае его не нарушать, как угодно, делай все, что хочешь, только не нарушая свой биологический ритм. Если женщина-сова встает раньше, чем надо, и вообще человек-сова встает раньше, чем надо, это полностью сбивает всю его физиологию, начиная с того, что начинает просто элементарно больше жрать. Потому что ему не хватает ни углеводов, ему не хватает ни энергии, да, слишком много энергии уходит, он начинает есть не в себя, потому что для организма это паника, для организма это стресс. А вот попробуйте неделю повысыпаться, забивая на все, и вы увидите, что и режим питания изменится, и самочувствие изменится, все изменится, очень сильно изменится, да. землю надо учитывать. Такой эффект мы наблюдаем вот почему. Разный эффект видите. Да? Сейчас мы продолжим общаться со всеми остальными. Хочется мне сразу вас как бы, скорректировать этот момент. Дело в том, что Земля, она, она у нас трехслойная. И каждый слой несет свои, свои эффекты. Да? Вот вы заметили, потому что мы погружаемся на какую-то глубину. Я все время в медитации говорю, каждый на свою глубину. Почему? Потому что каждый попадет в свой слой. И вот тот слой Земли, на который опускается ваше сознание, он сам находится приемлемый для себя, то есть тот, тот, с которым совпадает по частотам полностью сознание, в частности, вибрации физического тела, вибрации Муладхара чакры. Они специфичны, как специфично тело. Три слоя, из них первый слой, самый ближний к нам, слой плодородный, и таким образом Земля будет влиять в данном случае на в основном на физиологию, то есть на ритм биологии, что есть, как спать, ла-ла-ла. Кто кое-кто это почувствовал, а кто-кто этого не почувствовал, вроде бы как ничего не изменило. Это означает, что скорее всего сознание опустилось на второй слой, на второй слой, где находится память, в том числе и родовая. И появились, пошли какие-то эффекты. Пошли какие-то эффекты. Более глубокий слой, до которого очень мало кто опускается, это слой первичных структур, первичных конструкций, слой, на котором все зарождается. Там происходят тотальные, глобальные изменения в сознании, в том числе и изменения на уровне я есть. Вот кто до какого слоя доходит, кто на каком слое функционирует. От этого зависит вся дальнейшая жизнь, потому что какие-то вибрации, чем глубже мы в землю опускаемся, тем больше глубина этого погружения показывает главенствующую позицию вибрации Земли по всей структуре сознания. И связь здесь прямая. Чем глубже мы погружаемся, тем глубже ее доминантность. Чем выше мы погружаемся, то есть ближе, благородному слою, то а, ниже ее доминантность у нас ведущая стихия будет другая, а если мы погрузились очень глубоко, значит однозначно зависимость от земли, очень серьезно. И учитывать это надо обязательно, когда мы с вами все остальные стихии пройдем, мы увидим, какая из них э, из наших э, стихийных сил ведущая, какая ведомая, это природа наша, мы такими родились. Ничего с этим не сделаешь, надо просто учитывать свои специфические особенности, то, что мы находимся все в телах, которые мы можем квалифицировать как человеческие, это еще ничего не значит. Понятно? Люди, будьте готовы к переменам, не воспринимайте это все как конец света для себя лично, это мой вам хороший добрый совет, вы с этого вы легче переживете все трансформации, которые сейчас идут, то, что сейчас будет происходить это нужно, как бы ужасным оно ни казалось. То есть я увидела Да. Это нужно, нужна очистка. То, что сейчас происходит, это эффекты, которые необходимы. Держитесь подальше от любых событий. Да? Занимайтесь своим делом и для вас лично все будет хорошо. И не цепляйтесь своими сознаниями в беды других людей отсюда не надо. От, вот отсюда как раз не надо. Ну, по сейчас подписи, извините, сейчас, пожалуйста. народ жалуется, там, пытаются вываливаться какие-то беды проблемы. То есть мне надо от этого сторониться, получается, сейчас. Слушай внимательно, мотай на уст, но не подпускай их э, дальше ментала. Называется, на уровне ментали пусть лежат, даже эмоционально не реагируют. Даже астралы вообще никак не какой это все. Ну, что скажешь? А, а ты, как хожа на середины, имей в запасе десяток притч, 20 тысяч анекдотов да, и вытаскивай из ментала, первый попавшийся он всегда будет в тему, эффекты вы увидели. На самом деле глубинное познание земли а, и глубинное познание стихии, оно конечно требует и энергии и и внимательности, и умения прислушиваться к самому себе. Но у нас с вами курс длинный, мы все это дело с вами исследуем, и полевых испытаний у нас тоже будет очень много, потому что, конечно, так на себя и на реальность мы не приучены смотреть. И такие эффекты в себе отслеживать нельзя, да? не, не умеем просто не умеет. Можно ли, например, да, вот как коллеги рассказывали, сопоставить наличие вибрации Земли и повышение иммунитета? Можно только, если знаешь, на что смотреть. А так в обычной жизни, ну, как, это, как это можно алгоритмизировать, да? как можно повысить свой иммунитет через силу стихии, если ты не знаешь этого, этой, этой связки, не знаешь этого, этого инструмента, причем учитывая, что это связка земля, иммунитет работает очень индивидуально и не у всех, кому-то она повышает, а кому-то наоборот понижает. Это же надо знать свои особенности. Причина здесь вот в чем. поскольку мы с вами говорим о первой чакре, о Муладхаре чакре, то есть мы говорим о физическом теле, о факте рождения, в физическом плане. Соответственно, я не напрасно вам сказала про три уровня. Три уровня земли, они предполагают глубину вашего погружения в землю и глубину ваших прав на эту энергию. Самые низкие права, самые маленькие права в этом мире имеет тот, кто имеет контакт только с ближним слоем, слоем поверхности. То есть как бы это разум, душа, которая не является рожденной в этом мире, и по договору она имеет право пользоваться только лишь плодами, плодами этого мира. То есть то, что Земля рождает и дает, вот она тебе дает. Да? Вот что родила, то и ешь, что родила, тем и пользуйся. Но те, кто, скажем так, рождены на вибрациях этой земли, имеют контакт, проверенный и вполне естественный контакт со вторым слоем, с глубинным слоем с более глубинным, еще не самым основным, а с глубинным слоем. Соответственно, вибрации, которые, на которых работает физическое тело и как следствие разум, они несколько иные. Я напоминаю вам, что земля, вибрации земли, частоты земли в сознании представлены как минимум дважды. По первой чакре и по пятой чакре будхиальное тело. На уровне будхиального тела она предполагает и проявляет в монолитных структурах, которые мы называем ценностью и убеждения. У человека, который питается плодами земли, совершенно иные ценности и убеждения, чем у человека, который питается со второго слоя, он питается уже плотью земли. То есть не то, что она родила, а то, что она из себя представляет. Человек первого слоя питается сутью Земли, соответственно у него структуры тоже, бутхиального плана тоже выстроены по-разному. Вот когда мы с вами через курс будем заниматься вопросом первооснов, в этом как раз и будет нам а, проявляться именно Земля, именно сейчас, именно вибрации Земли. Мы последовательно к этому придем, но будет лучше, если вы свой первый вот этот контакт от Земли запомните очень хорошо. Потому что во многом это будет предопределять все и ваши права на конкретно этой земли, на ее ресурс, и ваши возможности. Например, человек, который питается только с первого слоя Земли, никогда не будет иметь права, например, на нефть, как на кровь Земли. Ну, не не будет иметь права. А если он попробует это дело получить, получит по полной программе. Да? И наоборот, для того, чтобы иметь право на этот ресурс, надо совпасть по частотами именно с этим уровнем. Ну а суть у Земли, конечно, тут ну, как бы это уже не человеческое. Самый первый слой, самый нижний слой, это уже нечеловеческий разум. Здесь мы с вами в, свою очередь, в свое время поговорим. пожалуйста. Долги не набирались. Если по праву имеешь доступ на этот уровень никакого. Никакого. Вот с других стихий, да, если, например, ты на, на, на воздухе прав никаких не имеешь, а пользуешься. Да, вот за это будешь платить. То есть у каждого свои, свои стихи. Грубо говоря, трехслойность Земли в мифологии обозначена. Присутствием трех богинь в греческой мифологии мы с вами знаем Гея, Рея и Диметра. Диметра, понятно, это плодородие, Рея это уровень трансформации, вот той самой нефти, да? а Гея это первопричина, первопричина того, что вообще на этой земле появилась какая-то цивилизация, то есть тот самый-самый глубокий слой, который хранит в себе память Титанов, память первых первенцев неба и Земли. Каждый год мы на Вальпурге его ночи обязательно уезжаем куда-нибудь. В в, том, в прошлом году в Каппадокию ездили. В этом году мы тоже едем, и у нас планы как раз работать со стихией Земли, работать со всеми тремя уровнями. Едем мы на эту тему в Абхазию. Работа там будет как раз идти именно со стихией Земли, потому что Вальпурге его ночи а именно 1 мая, это тот самый день, когда у нас просыпается стихия. Земли после долгого отдыха. Соответственно, на этой волне, на этом открытии мы себе очень чего много можем сделать.